и всем привет с вами я и с вами сириков и сегодня мы будем говорить о новом обновлении, прям очень еще в, в новом обновлении добавить несколько крутых режимов э как вы видите по данному скриншоту который нам хорошо отправил на назарко по дискорду конечно ссылка в описании группа дискорда гм онлайн нам добавят новый режим такой как э ликвидация я посмотрел в интернете и нашел информацию о данном режиме это в общем компания прохождения каждого этажа в на многоэтажке э и знаете что я удивлен компания против ботов у гм онлайн но мне что-то подсказывает, что я ошибаюсь. И добавит что-то другое. Э -э, и следующее по списку у нас режим данный напарники. Он есть, конечно же, в CSGO. Э -э, суть данного режима 2 на 2. Террористы против контртеррористов. 2 на 2. Э -э, все. Без комментариев каких-либо, потому что больше ничего из него не представляет. 2 на 2 и все. Э -э, следующий режим, Джагернаут, это данный режим более, как сказать, интересный. Тут нам предоставлен выбор, или не выбор, а рандом. Кем вы будете? Джагернаутом. Джагернаут представляет собой игрока, у которого э -э, весь в защите, весь в броне, так сказать. Но мне что-то подсказывает, он будет весь в ковородках. Э -э и его, чтобы убить, придется очень много стрелять. И тут только одним калашом не справишься. И, мне кажется, будет вот как будет примерно. Это 5, ладно, 9 человек против одного джаггернаута. У него будет определенное время, э -э чтобы выжить. Если он выживает, джагернаут выигрывает. Если они успевают его убивать то они выигрывают следующий режим это это гонка вооружений ну в принципе мне кажется тут даже объяснять нечего что такое гонка вооружений но я все равно кратко расскажу гонка вооружений вы начинаете с первого оружия рандомный ой рандомный э -э -э, точно не знаю какое будет именно оружие может калаш может пистолет но в общем как только вы убиваете противника то ваш уровень оружие повышается и вам дают другое оружие и есть еще лидеры в командах между террористами красными и синими если они светятся красным если ты их убиваешь то тебе сразу повышается оружие но смотрите с каждым уровнем чтобы повысить оружие нужно больше убийств противника или один босс вот этот красный лидер последний уровень это нож ножом надо убить кого-нибудь и тогда ваша команда выигрывает мне так кажется будет и конечно же следующий режим называется охота на предметы э, суть ней, как в игре hide online мне кажется каждый играл эту игру тем более у большинства пользователей game online android и в общем суть такова прячущие то есть предметы должны спрятаться за 10 секунд или за 20. Искатели, люди. У них будет, наверное, какое-нибудь оружие. И, наверное, думаю, добавят гранаты. И можно будет кидаться. Мне так кажется. И, в общем, предметы будут, мне кажется, добавят. Маленькие такие домашенькие цветочки вот такое. Они будут прятаться по всему дому, добавят новую карту по-любому. Типа на старых вряд ли будет где-то спрячешься. Типа здесь вообще мало каких есть предметов, которые есть. Тут максимум кустик. <сؤال> <сؤال> <сؤال> и в общем, да, все. На этом все. Всем пока. С вами был я и с вами Сериков. Хорошего дня.